Рада, рада, рада, полному кальяну Община наша рада, пиздатому затягу Алёша ведь не с нами на колян А где у нас Максим? Максимка забивает Это Сноке платье У Максика на хате Лёша на чаёк Витя и Максим на дымовом захвате Вроде бы готова. Макса там не кота, Нет, этот табак Но тогда заебца Затянулся так легко Сразу после Макса Вот это аромат Мама, просто сказка Ну давай, браток Нажми на уголек. Витя на раздуве Корянчик у нас пьет, Колянчик на водяре Или на вине у меня на студии я прямо на позитиве, раздуваем дымку, еще попиваем пыхи и напиток, одно другому не мешает. Это смог ебать, у максига на хате, я на чаек, а мы на дымовом захвате. Это смоки платье у меня на хате. Леша, на чаека, мы на дымовом захвате. Это смог ебать, у максика на хате. Леша на чаек, а мы на дымовом захвате. Вам. Я не наркоман, любитель выпить чаю вообще по спорту ман Смотаясь в чайный таун, куплю там товар. Нет-нет, побудьтесь бога, я привез не план. У меня заварник, у макса пульпульпых, Макси втянул пару, и с улыбкой за них завариваю чаю, чаю в себя вливаю. После первой флотков вкусняшку в себя внедряю. Чаю подаю, когда он подойдет ко дну, когда заварник пуст, ищу чаю, сочиню. Я люблю чай. Ароматными души стымите с максом пыхают. Я считаю это лишним пых-пых-пых. хлеб хлеб хлеб Наша патья на хате набирает оборот. Ман отдыхает, парни дышат, меня чей вставляет все вообще не четко чай загоняет. Это смоги плати у максика на хате, я на чирека мы на дымовом захвате. Это смоги плати у меня на хате, Леша на чирека мы на дымовом захвате. Это смоги плати у максика на хате, Леша на чирека мы на дымовом захвате. Примент хватит, Макси на подхвате Снова примент коллектив, Прямо во всем наряде Пуль, пуль, пуль, водичка закипела Хлоп, хлоп, хлоп, и хапка полетела Затяжка за затяжкой, и двей и, и по всей квартире тянет белый смок Витька, не ругайся, а форточку открой А то Лёху даже не видно, да где же он, дургой? Улыбка натянулась, да прямо до ушей Говорят, это невозможно, пыхни скорее. Начал залипать, да мог, пошел к дну да что же тьеб такое? Я все не пойму. Оказалось, удалек Стрел у нас совсем от. Надо поменять скорее, чтоб досталось всем, ведь это невозможно, что пати прекратилось. Будем мы стараться, чтоб тело курилось Это смоги пати у максика на хате, я на чиёко а на дымовом захвате. Это смоги пати у меня на хате, Лёша на чиёко а мы на дымовом захвате. Это смоги пати у максика на хате, Лёша на чиёко а мы на дымовом захвате.